Привет, друзья! Мы находитесь на канале GoPlayGames И мы сегодня играем в другую игрушечку Потому что с предыдущей были огромные проблемы Из-за того, что там нет со стандартных сохранений Приходилось игру переходить с самого начала Если вдруг что-то ишло не так Потому что там какая загрузка есть у них Она просто перезапускает тупо уровень И все. То есть, если... Какая-то проблема, еще что-нибудь, там, не записался звук, там, что-то лагануло, еще что-то, то есть это, это все Поэтому, ну его нафиг, я задолбалась с этим мучиться, и вот, новая игрушечка, посидим, повтыкаем немножечко Мне она очень нравится, она такая, очень лайтовая а, Тут нужно нам искать предметы, искать предметы Сейчас будем вспоминать, как это делается, потому что я уже давно в нее не играла уже не помню, что тут надо делать Так, знаю, что нужно Вот эти вот предметы нам нужно найти Не стоит оставлять мясо снаружи То есть оно должно быть где-то Где-то снаружи То есть валяться где-то Вот прям вот, должно валяться Так, копье, копье вот вижу Нашла, вот, уже сразу вот Паунт, отлично Может поэтому он такой злой То есть кто-то вот. Опа, опа, опа, опа Нашли яйцо так, точно, здания же и тут открываются. О! О! Нашла! Это в кустах сидит. да да да да, -да. Этот такой, типа, идет, все на него отвлеклись, а этот такой, типа, сзади подкрадывается. Ха! Следующий уровень. Давайте следующий уровень посмотрим, что там. Тут очень приятная музыка. Она там меня не перебивает, ничего не происходит. Вроде нормально. Чуть-чуть потише сделаю. Что Слегка. Прям совсем чуть-чуть, чуть-чуть, прям вот капелюшечку. Чтобы, если вдруг что, если вдруг меня не слышно, чтобы было слышно. Так, мы ищем... А, ты не хочешь? А, вот. Отлично, у меня есть фрукт. Но где же мой наш? Так, значит, где-то должен быть чувак с фруктами. Да? Ну-ка, вот тут вот. Это не он? Так. Тут еще какой-то тут. Сейчас сразу скрываем все здания, смотрим, что там внутри. Так, мышка! Охотники снаружи И я наконец-то смогу сбежать Ага, вот она Вот, сразу, да Хорошие подсказки Рубить эти, этим дерево было не так-то просто Так, да, значит, нам нужен дровосек Интересно, а карту можно как-нибудь крутить? По идее, нет все, все так, как вот оно вот есть И стрела О нет, кто-то убил дерево то есть, стрела в дереве или возле... Вот нож. Э, топор теперь нужен. Так, тут рыба, рыба, рыба. А вот и топор. Че, не тот? Он не должен быть воткнут в череп. Просто топор. Хорошо, хорошо. А, во-во-во-во-во. Вот. Вот как раз тут э, деревяшечки, топорчик. все замечательно. кто-то убил дерево. Кто-то... А кто убил дерево? Так... Ты? Ты? Кто убил дерево? Уби... Вот оно. Убитое дерево. Нашли. Отлично. Все, идем дальше. Волчар так и погнали дальше. О, тусовка. Тусовка тут целая. Вот, Плясоч, смотрите на это. Огонь-огонь. Так, у нас, значит... А он завидует остальным. вот он торчит сварить на его морду, эти значит жрут, утащили видимо оттуда, отсюда какую-то жрачку, да, и вот он стоят, кушают, а это такой типа жрет, те сутки без меня нашли, короче. Так, зачем вы принесли оружие? Это мирная встреча. Так, значит этот чувак должен с кем-то договариваться, где-то стоять, да? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Значит, кто-то должен быть с оружием. И этот самый с двумя ножами, смотрите-ка. Ну-ка. Ё-моё, а тебя-то я и не приметил. А вас, вас двое тут, господи, а вас и не приметил это как-то. Чё-то да. Ну-ка, а тут, тут, тут, может они где-нибудь там. О, о! Его нет на празднике. Может быть, он что-то затевает? Да-да-да, мы следим за тобой. Так, смотрим дальше, что где есть. Так, сейчас-сейчас-сейчас откроем. О, птичка, вот эта вот птичка, вот она. Мой отец был каменщиком, как и его отец и до него. И его отец, и его отец, и его отец. Да-да-да. Так, просто кухонный Инструмент. А, дальше нам нужно Ему очень нравятся фрукты Так, фрукты А, вот еще тут домики Сейчас Оп, оп, оп М Вот тут вот много фруктов Но Улиток я не вижу Вот тут вот фрукты Улиток тоже не вижу И где этот тварь может болтаться О, ножичек, ножичек, ножичек Да, простой кухонный инструмент во, во, во, во, во Так, и где фрукты? Вот тут вот много фруктов, значит, улитка должна быть где-то... Вот она! О, логично все, логично, замечательно! О! А, это, видимо, к нему именно относилось. Зачем вы принесли оружие на это... Это мирная встреча. То есть, он единственный виду с оружием. А я думал, он с кем-то договаривается, что вы нахрена притащили. Только стоит с двумя ножами. Вы нахрена притащили оружие? Это мирная встреча. Так, ящерка, что у нас... Он отлично умеет прятаться в кустах. Значит, он где-то в кустах сидит. Но тут... Что у нас с кустами? У нас кустов тут... Да... Опа. Ой, а ему тут даже можно что-то пошерстить? Нету тут никого. Это не та ящерка, это другая ящерка. Ну, кустов тут достаточно, чтобы искать эту несчастную ящерницу. Тай, господи. Так, череп. Подарок для военачальника... И прошу тебя, огромный гигант, не раздави меня. Ага, вот они, вот они. Вот, сразу, сразу увидела. Так, у нас, у нас осталась ящерка. Так, это не та ящерка, это тоже не та, да? Не то, не то. А, ящерка и подарок, череп. Нужно найти его где-то здесь. Он должен быть, быть здесь, где-то. Подарок для военного начальника. Где сам военный начальник? Нужно его, короче, обнаружить. Если как только, как только найдем военного начальника, значит найдем и череп. Может в доме где-то. Так, это не то. И кусты нам надо найти. Ищем, короче, кусты и военного начальника. А, это интересно. Так. Ну, вот тут вот тусня вот этих с оружием всяких. Вот тут еще один а, с оружием. Тут я ничего не вижу. Где оно может быть? Хотелось бы мне знать. Так. И кусты надо посмотреть. Обшерстить кусты. Давайте с кустами еще посмотрим. Так, о! Нашли! А! это звук странный сейчас был а, так остался череп но череп должен быть где-то в деревне правильно я понимаю он же не может быть где-то вон там вот валяться. Значит там никто не гуляет нигде ну-ка вроде никто нигде не гуляет значит должен быть тут раз это подарок то есть он должен быть где-то внутри может у кого-нибудь он тут в ногах лежит я не знаю Внутри вроде бы я смотрю, нигде ничего нету. А может быть он где-то спрятан? Какие-то рисунки у них странные. Тысяч. Ребята, где череп? Скажите мне... Пожалуйста. Вот он! Господи! Так, я хочу перечасать уровень. Давайте с Вроде бы мы неплохо, неплохо продвигаемся. Мне нравится. Так! А? О! Я помню, что с этим можно было что -то... А, женщин все выковал. А, тут что, Камушки. Опа, фига себе. Ух ты, хера себе. Так, значит, ладно. Отставили. А, среди нас есть предатель. А, вот он, вот он, он. А, тут все такие рыжие лохматые. Тут, видимо, для каждого свой тусеч. затесался. Он информацию выясняет, видим, какую-то. Так, это что, похоже на камень? Тыква где-то. В смысле? Что значит? Это что? Так, это... Эти камни мой дом, не трогай их. Ага. Да ты просто бриллиант. А тут нигде ничего не может быть. Так, это змейку, это пальцы выклопнули. Динозаврик, динозаврик, может быть, его реально где-то внутри что-то вот есть. А, вот это вот дино... Если камень обработать, он превратится в произведение искусства. Это вот это вот, да? Во! А у кого еще что есть? Змейка тоже. вот а, Так, а что тут еще есть? Почему курица может перейти дорогу, а я не могу? Это вот это вот ты? Да-да-да-да. А чё... А почему? А в в чем твоя проблема? В смысле, курица может прийти дорогу, а ты нет. Какая курица? Так, это яйцо от дерева недалеко падает. Вот это? Охренеть нашла! А, жука! Отличная летняя иглу. То есть это где-то внутри должно быть, да? Иглу. И оно, иглу это вот э, шалаш. Или нет? Ну да, это шалаш. Не? Так, вот это надо, это просто бриллиант. Вот эту вот херня какую-то найти. Ну-ка. А у тебя? Может здесь? Нет, что-то как-то. Так, это не то. Так, ну, давайте по смыслу искать. Так, это... Похоже... А, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Нашла. Эти камни, мой дом, не трогай их. Значит, тут должно быть какое-то покушение вот, так, вот такое вот на камне. И там должен стоять где-то вот рядышком, наверное, динозаврик. Выглядывать. Я так думаю, да? А, вот он, вот он, вот он он пытается отогнать а, от своего дома. Так, просто бриллиант. А, поняла, тут вот у них какие-то камни еще есть, помимо всего прочего. Вот оно. О! Я не могу наесть с одним бананом. Кто-то должен жрать банан. кого-то должен быть банан. Чуваки, у кого у вас есть банан? Так, вот у них получается кухня. Кухня! Кухня! И чё-то как-то... О, а вот уже... Ру... Отлично. Так, у нас осталось, я предпочитаю тренироваться дома. Вот, значит, вот это вот, да, да. И остался у нас, значит, банан. Кто-то у нас не может наесться бананом. кто у нас не может наесться бананом. Так, на кухне ничего? Раненько, однако... А, это... Господи, это же это самое. Кикельбан, блин. А -а -а -а -а -а. Кто у нас жрет бананы? Кто у нас не может наесться бананом? Ну-ка, покажись. ⁇ -мо ⁇ Такая вот, знаете, подсказка ни, ни о чем. Я не могу наесться одним бананом. Иди. Прям даже не вижу. Сейчас мы найдем, сейчас найдем, сейчас найдем, сейчас найдем, сейчас все будет. Что-то как-то более. Так, ну тут его не может быть. Тут свой тусич тут тоже его не может быть. Тут народ ищет камни, тут вряд ли. Может быть у слонов где-то. А вот они вот эту вот дорожку видимо переходят, ага. Это а слоны цир циркулируют, это типа автомобили, окей. Так у тебя что там? Не ничего, хорошо. Так тут зверье бегает, у зверя есть что-нибудь? Так тут это, у этого яйца. Ну бананов я тут не вижу. Кто, кто, кто не может нажраться бананом? Скажи мне, пожалуйста. Так эти тут, а во во во во во нашли, все все все, все хорошо, все нашли нашли нашли, мы молодцы. Ой я думала будет хуже, ну хуже уже начинается, начинается, так потихонечку уже, уже глаза разбегаются, смотрите какая карта огромная, блин, и по ней нужно как-то ориентироваться, ладно сейчас давайте, а мы не так уж и отличаемся, ты знаешь? Это, типа, зоопарк. Значит, в зоопарке где-то должен сидеть вот это вот чудовище. А, вот, нашла, нашла, нашла. А, забрался. Так, блин, опять это... Я умею летать. К ним, что ли, забралась? Ну-ка. Да-да-да, вот он, вот он сидит. Дальше полезли. Он сбежал, перекройте эту местность. Так, кто-то должен был сбежать, прорвать ограду. Где-то вот что-то вот должно быть. Где? Где? Кто сбежал? Кто прорв прорвал ограду? Где? Так, не вижу, не вижу. Так, вот это вот сразу откроем. А, он сбежал, он сбежал. Да. Вот. Смотрите, пробитая ограда. А, и тут где-то должен быть улитос, значит. Где? Он сбежал, перекройте ограду. Вот она. И где улитка? А, подождите. Может быть, он э, нашел того, кто сбежал? Так, значит, мы видим, что сбежали вот эти вот, да? С, с, с хвостами. Похоже, незваный гость оставил след. Это. А тут... вот А, вот тут еще одна города пробита. Что-то я как-то не обратила на нее внимания. кустах танцует, такой. Ты -ты -ты -ты -ты -ты". <звы> О! Он считает, что отлично играет в прятки. Сомнительно. Так, но ну мы его нашли. Это хорошо. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Улитку ищем. Мать ее. Что тут два раза хида? Они оба хищники. Насколько я... Опа! Вот она. Я даже не знаю, как я смогла вообще его обнаружить. Так, результат неожиданного союза. В смысле, почему неожиданно? А, это вот это вот. Да, вот. Я вот как раз на них смотрела. Говорила тебе о том, что очень странно. Очень странно, что они в одном из Так. Так. Громко опаздывает на репетицию. Кому-то другому придется принести маску. В смысле? А вот и маска. Вот. Я предпочитаю... Идеально, конечно. Вы, вы прекрасно мне тут сейчас написали. Я предпочитаю, что вас в тени. Замечательно. Может быть, он где-то внутри? Вот тут вот. Тут же ведь тень. Где еще у нас а, такие штуки есть? Ну-ка. А вон он, вон он, вон он. Отлично, все, нашли. Так, вот это, постойте! Зачем вообще строили эту башню? Башня, башня, вода. Тусит там. Окруженная. Тиграми, смотрите, да. И это. И все-таки. Так, бесплатный топор в комплекте. Наверное, кто-то кого-то пытается надуть. Продают что-то, да? Ну-ка. Это тут? Да, да, да, вот. Он. Тут, видимо, продажи всяких сувениров вот идет. Да, да, да, да, да. Так, этот что ж у него нет рога, но мы все равно можем быть друзьями не трогать а, -а, а хера себе тоже запихнули так похоже этот мяч принесет нам победу кто-то значит где-то тут еще тусит играет так ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка ну ну ну ну кто тут кто тут вот это вот эти да чуваки вот этот мяч нет? а вот этот Ох, теперь я понимаю, почему у того коротыша болел живот. А, у того коротышки болел живот. Не понял, как, у какой коротышки. Ну-ка. Вот это? Нет, это не тот камушек. Вот тут мы уже все посмотрели. У того коротышки болел живот. Капу, каратышки. Какая каратышка? Это, наверное, где-то здесь, на кухне должно быть. Я, я, я, я так думаю. Если это болел живот, значит... А, вот! Да, это, видимо, еду мы раздавали. И что-то пошло не так, не по плану. Последний цветок, переживший ледниковый период. Замечательно! Отличная подсказка. А, вот, точно. Хер а! Нашли! Так, что может быть лучше ступы из каштанов, когда возвращаешься домой после работы? Так, а значит, это должно быть где-то... Где-то здесь. А, здесь. Вот он. Отлично! Как мы хорошо идем. Я думала, блин, на этой карте будет прям очень тяжело. А ничего, так спра справляемся. Так. Ой-ой-ой, загнали жертву. Добывают себе еду. Так. Ох, опять, оно поделено, смотрите-ка, на три секции, я так понимаю, да? Это вот первая секция, вот это вот вторая секция с пальмами, и вот это вот идет третья секция. Так, нам нужна, значит, вот эта получается секция, да? По-хорошему. Так, что у нас тут? Охотник стал добычей. Так, на него, значит, охотится? Или он охотится на кого-то? На какого-то охотника. Это тоже он выглядывает такой. Сейчас тебя сожру. Сейчас сожру тебя. И это такой нет, не ешь, не ешь. Так. Где? Но он должен быть здесь, где-то охотник стал добычи. Так. Это что, не дразни быка. Мне кажется, это вот. Вот это типа дразнит этого, он ее сейчас сожрет, а это только нет, нет, не дразни. Нет, это не он. Ну, похож, похож. Охотник стал добычей. Где? Где? А, вот охота. А вот этот -то... сидит, не палится. Так, не дразни быка. Вот, нет, он без оружия должен быть. Блин. Что там у нас дофига тут вообще? Нет, это ж не он. Так, он должен быть повернут именно в эту сторону? Или э, пофиг? Так, ладно. Ну, карта вообще огромная, тут все раскидано. О, смотри, что нашла. Что там? Я сделал это, чтобы ему больше не было одиноко. А тут за ним еще и грубка выдвинулась Тут улитка, кстати Улитку не нужно нам? Нет Цветочек Цветочек найти! Замечательно! Пещерные женщины обожают розы Так, а тут, кстати, внутри Внутри у нас ничего нету такого Он еще не родился, а на него уже ополчились эти синие мерзавцы А тут где-то что-то было такое, да мне кажется. Тут что, тут ничего? Они просто общаются? Так, синие мерзавцы ополчились. Так, тут народ собирает ягоды. Так. Лук, южный охотник пропал. В последний раз его видели, когда он отправился к зеленым гигантам. К зеленым гигантам. А где у нас зеленые гиганты? Вот единственные зеленые. Эти синие мерзавцы. Нет, это не значит, не те яйца. Так, а это у нас что? Кто-то пытался избавиться от священной маски. Сжечь ее, что ли, пытались? Ну-ка, священная маска. Или просто выкинуть куда-то. Так. Сейчас, секундочку, вернусь. Так, все, я вернулась. А, продолжаем, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Что мы там дальше? Так, вот это. Поэтому он вернулся с игры в мяч пострадавшим. Так. Сейчас. Ну... Я все-таки хочу вот это. Он еще не родился. А на него уже получились эти синие мерзавцы. А что вот это вот такое вообще? Это, видимо, у них это... Как... Какой-то... Какая-то какая сцена, что там происходит. О! Маска! Я нашла тебя, чувак. и ты пытался от нее избавиться, Да. Ну ладно, смотри, я слежу за тобой Так, синие мерзавцы Ополчились Где? То есть их должно быть много, да? То есть там должна быть Толпа вот этих вот синих Я правильно понимаю вообще? А, вот, господи Е-мое! А, так э, Не дразни быка Быка а, вот тут, наверное, да? Вот эти вот, они же ведь опасные? Нет, тут вообще никого нет за людей. Они где-то там тусят. А, <толкотворение> вот этот вот. А, их окружили. Это же вон готовится, броситься, это тоже. Так, что у нас за не лучший способ собирать ягоды? Собирать ягоды это у нас вот тут. Вот. И где-то должен быть, значит, тут мыло. Вот он. Ящерка. Ему нравятся высокие теплые места. А, теплые. Это вот здесь. вот, Потому что тут пальмы. На какой-то из пальм, значит, сидит эта мерзкая ящерка. Проблема в том, что она зеленая, и листья у пальмы тоже зеленые. Попробуй, теперь эту тварь найди. Это они, конечно, придумали, да. Ну, тут вроде не так много пальм. Надо, наверное, повнимательнее как-то посмотреть. Так, тут ничего. Тут тоже. Тут тоже вроде бы ничего. И тут ничего. Ну, высокие теплые места. То есть, он должна быть где-то на пальме. Правильно я понимаю? Или нет? Где-то на пальме сидеть, или просто на каком-то дереве возле пальмы. Я вообще я пока что не вижу. Вот, господи, нашла. Так, э, северные животные слишком крупные для этого капкана. Так, северные. Это вот эти. Вот опять к синим возвращаемся. Крупные для этого капкана. То есть, теперь... Так, ну, ищем, по идее, вот с этой стороны. С верхней. Потому что внизу тут у, у них база. Вот тут они собирают ягодки. Охотятся во всех остальных местах. То есть, вот тут мы уже что-то были, что-то находили, значит, надо выше подниматься. По логике, если рассуждать, должно быть, значит, где-то что-то здесь. М -м -м, прикольно. Так, вот тут мы тоже находили, значит, наверное, где-то здесь еще что-то. Как я вот эту вот херню должна тут найти? Ну, она должна быть либо возле дерева, либо где-то в кустах. Ну, я так понимаю, как мне кажется. Но ну, я даже не знаю. Я ничего такого не вижу пока что. Во! Нашла внезапно. Пещерные женщины обоза... обожают розы. Это, конечно, прекрасно. Ну, как бы, что там пещерные женщины, что тут пещерные женщины, как бы, блин. Ну, тут цветочков, мне кажется, больше на этой стороне нет. Чулук. Южный охотник пропал. В последний раз его видели, когда он отправился к зеленым гигантам. Так, это значит, вот где-то вот здесь вот. То есть, южный охотник... Когда он отправимся к зеленым гигантам. Зеленые гиганты, это вот эти вот, да? Получается, или какие? Я просто других не вижу, только вот эти вот. Значит, где-то тут должен быть еще и лук. Лук. Блин, она все такое маленькое, наверное, где-нибудь затеревсом лишит? так вот я вижу стрелы вот я вижу стрелы вот вижу стрелу если стрелы значит рядом где-то должен быть и лук правильно же вот еще стрела вот стрела А, вот и роза. Так. Где я? Что вообще не вижу? То есть, ну, к зеленым гигантам. Это вот к этим вот чувакам. Да, вот стрела, значит. еще стрела, вот еще стрела. Вот тут толпа вот этих гигантов. Вот ящерка, которую мы это искали. Вот еще одна стрела. А где Вот реально, где ее искать. Угу. Просто кажется, что вообще. А, во, а вот, и кстати, эта херня нашли. Когда он пошел к зеленым гигантам? Ну, я даже не знаю. Так, у нас осталось, остался лук, и шаман просто хочет найти любовь. О -о -о. Где шаман? Вот он. Ага. <звёк> так, ну тут... Отсюда кактус, кактуса. <смех> я вообще я как бы. Ну южный, ну это как получается север, юг, запад, восток, правильно же? тут южный охотник пропал. В последний раз его видели, когда он отправился к зеленым гигантам. К зеленым гигантам тут синие. Тут желтые красные. Какие-то там еще. Тут зеленые. В последний раз его видели, когда он отправился. И где? Это же ведь не его, правильно? <смех> Кости остались, правильно? <смех> ну, блин. А где? Так, это я уже сильно на сей ушла. Ну, вот его стрелы, я вижу. А лук не вижу. Мне кажется, где-то он тут совсем близко должен быть. Вот, стрелы. Вот, стрелы. Тут чей-то череп. Тут чьи-то кости. Это все динозавра. Ну-ка, калить, Где? Я как-то вообще хер знает. Вот и последняя стрела. Вот тут вот, вот я вот вижу, и все. А тут вообще нету, что ли? Ну-ка, я вообще не там ищу, что ли? Ну-ка. А может, где-то в доме? А, блин, вообще, что-то как-то. Вот этот затык сейчас. А вы наверняка стоп стопудово уже нашли все, да? И нет, я не могу. все вещи неплохо еще но вот это вот блин а, -а, -а! южный охотник пропал последний раз и увидели когда он отправился к зеленым гигантам может быть где-то возле какого-то из них Я что то даже не вижу близко. Вижу стрелы, вижу всякую-то херь. Ну а где с... там лук-то? Нашла! Вот оно. Вот он, блин. Такой беспалевный, я его как-то даже вообще я его не, не видела. Лежит-лежит тут лежит, какая-то херня. И непонятно. О, что-то новенькое. Так, малый рынок. Так, сейчас. Ага. Так, ну погнали. Что у нас? В моем свитке говорится, что с богатыми лучше быть поосторожнее. Кстати, вот, открывается. Во, во, вот она. Сразу, сразу нашли. Прекрасно. Так, а может здесь записан рецепт бабушкиного особого хлеба? кто-то должен быть напротив прям книжки стоять, да? Чё тут? А, звук мягкий, как шелк. Это значит, продать хотят, да? Наверное. Это никак не скрывается, нет. А, забыл рабочий или припрятал вор. А, забыл рабочий или припрятал вор. Все, поняла, поняла, поняла. Так, укусивший рискует сломать зуб. Это значит. Нет, это не то. Зато звук прикольный. Ну, рубин такой не маленький, его в принципе не пропустишь. Либо он где-нибудь в тарелке лежит у кого-то. Да? Так, это не та книжка. Эти штуки не вскры... Во! Нашла. Так, а это у нас жук. Оставила птица с перьями тысячи цветов. А! Распирями тысячи цветов. Все-все-все. А, это перо, блин. А, я подумал, что это жук какой-то. Так, это не оно, нет. Так. Книжка. Я улыбаюсь. все, дальше и дальше от логики уходит это все. Так, кусит. Вот он. Ведь его прям спрятали так, его и не увидишь-то. Так дальше у нас идет плей-то. это звук мягкий, как шок. Значит, кто-то на ней уже играет, наверное, да? Или нет? Ее просто где-то лежит. А вот и книга. Хера себе. В смысле? Может, здесь записан рецепт на особенного хлеба? А! -а, -а! А, тут типа вот все пшено, хлеб, все, и вот книга тут, тут, окей. Звук мягкий, как шок, может, кто-то где-то танцует? Они а все тут танцуют. Ну как все, там. частичка. А вот и птичка. Частичка, птичка. Частичка, птички Так, ну и остался у нас музыкальный инструмент. Вот у нас тут гитарка лежит. Может, где-то тут флейта. Может быть, эту флейту специально запрятали где-то здесь, потому что она очень хорошо подходит. Не может быть такого. Так. Где? Где она может быть? Но народу тут везде дофига? Епал. идти! да что ж такое? Где флейта-то? Где ваша флейта? Ничего нигде не открывается точно. Вот эти штуки, шатры, не, не убираются никак. Ну -ка. Звуки такие. Так, ну давайте смотреть внимательней. Так, еще сильнее приблизить уже нельзя, но она, так, так, она такая вот прям беспалевная, хочу я вам показать. А еще знаю, разработчики они еще как-нибудь так это спрячут так вот, прям хорошо, прям профессионально. Я как-то даже вот... <с> Я теряюсь. И где Может, реально кто-то на ней играет? Ну-ка, народ. Я все вот реально обшарила, нету ничего. А вот, вот тут она нигде никак не может торчать. Внутри этого нет. Вот тут нет. Звук мягкий, как как шелк. Шелк вот он. Вот она. <смех> <смех> Ох уж эти подсказки! Ох уж эти ваши подсказочки! Так, пляж, народ тусит, отдыхает, а? Так, это у нас все моя пляжная одежда сочетается, значит, тут должно быть все. Вот оно, вот он, вот он. Сразу... Вижу сразу нашла, сразу... Так, он не оставляет рыбу другим. Это вот ты вот? Hmm. Нет. Hmm. Ты? Hmm. Да. Себе все, а вот вот вот у него толпа, а, наловил себе. Крокодилы тут тусят. Прикол. Так что у нас тут а, весело лежит вместе с рыболовными снастями. А, рыболовные снасти. Вот, вот она. Ага. А, слишком близко к остальным. Чего? Это типа к остальным а, похожим. Или как, или что-то. Не понимаю, что, что, что-то... Вот. Эй! А внутри я продаю подушки. Внутри. А, вот она. Так, надо проверить ловушки для крабов. Так, вот ловушки для крабов. Они, оказывается, открываются. Кто бы мог подумать. Так, еще. Нет. Вот он, нашли, отлично О нет, щит упал в воду воду, значит где-то... Вот он, Люб... любух на нем сидит, отлично Так, без Ангха я из дома не выхожу Значит, анг. Дом анг... дом, дом анг... Так, ищем вот такую вот барышню так, это нет, не подходит. М -м -м, тоже не подходишь. Это просто песочек, да? Да. А где такая барышня? что Я ее не вижу. Ну, она такая должна быть приметная, заметная прям. А, во-во-во, вот Анг, вот она. Все. Ага! Хорошо. Так, ну давайте тогда сейчас последний уровень и закругляемся на этом. Ух ты, ⁇ мое! Смотрите, какая прелесть. Эти такие, о, -о, -о, -о кто тут приперся. А это тусит. <свес> <свес> вот это звуки ты издаешь. Так, дома сразу открываем. Так, ага, и еще вот этот. Отлично. Так, значит, погнали. Создатель этого инструмента говорит, что с его помощью можно записать новые великие шедевры. Создатель... Вот он. Да? Да. Так, это у нас. Луна заходит над полями пшеницы. Вот. Вот она. А, это мой величайший шедевр. Надо попробовать продать его фараону. Это значит, где-то... Вот он. Вот оно. А мой верный горшочек не считает, что я плохо танцую. Горшочек? Да, мой верный горшочек не считает, что я плохо танцую. Значит, она скорее всего тоже где-то дома, да? В доме торчит. Вот она. Не в доме. А вот ее горшочек. Ух! Звук такой. Слушай. Ух! Так, как видите, за небольшую дополнительную плату мы, мумифи мы мумифицируем ваших питомцев вместе с вами. Тить ваш питомцы кошмар. А, во-во-во-во. Так, скоробей. Они построили для меня новые гнезда, с виду теплые. Построили для меня новые гнезда. А, во! Печки, новые гнезда. Я возьму 10 статуй по одной в каждую спальню. Так, это, наверное, жрица какая-нибудь, да? То есть, она на за, за, покупку, за покупками, так, 10 статуй, она сказала, да? Где тут статуи продаются? Так, 10 статуи, да. Вот тут, вот, наверное, она где-то. Нет? Как она там? Кружочком. Во! Вот она. Вот, все увидела, да, вот они вот. статуэточки вот, тут маленькие, такие небольшие. Это граффити на моем обелиске? Так, раз, обили... Вот он. Во. Даже для коллекционера оружие эта штука выглядит странно. Для коллекционера оружия. Вот. Вот оно. А, и, наверное, в прошлом месяце мне продали семена не тех цветов. Вот тут вот. Ага, вот он. Йоа! мы все нашли, мы молодцы. Я так думаю, может быть, мы ее чуть-чуть Продолжим, может, даже пройдем. Я не знаю, короче говоря, когда у нас сегодня получается стрим? Да, или какой еще три недели? Сейчас, посмотрите. Сегодня девятое число. 9 выйдет этого игра. И сегодня получается. Да, сегодня воскресенье. Сегодня у нас получается стрим, и как раз. Э на стриме решим, что, как мы будем делать Скорее всего, возможно, мы ее продолжим, пройдем и уже дальше Вместе с этим, с Резидентом Эйвелом и с Лонг Дарком Возможно, она будет идти параллельно Но она такая релаксирующая, такая ненапрягающая Она мне так нравится, она такая прикольная Конечно, иногда подбешивает, потому что ты а, реально вот как я вот с этим луком, блин, сидишь и вот протираешь себе глаза, пытаешься понять, где оно, что оно, как оно, и ничего не получается. Ну, короче, как-то так, сколько у меня там времени, все нормально. Все, всем спасибо за то, что вы были со мной, Подпис... подписывайтесь на канал, а, все ссылочки в описании под видео, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока!